Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Александра Андреянова. Сегодня мы поговорим о такой теме, которая беспокоит большое количество людей. Я думаю, что 50% людей в этом мире задают вопрос о том, как же найти дело своей жизни. И если раскрыть эту тему, то этот вопрос он заложен генетически внутри нас. он находится в лимбической системе, которая существует в зависимости то есть вне зависимости от того знаем мы об этом или не знаем мы об этом, она проявляется в виде постоянного вопроса, что что-то в моей жизни происходит не так. Реализация – это генетически заложенная программа в нашем сознании, которая нас постоянно направляет в то место, где мы сможем быть реализованы и принести пользу окружающему нас миру. Мы с вами существа, которые живем в социуме, мы общаемся между друг другом, и одной из самых важных задач нашей жизни – это найти место в своей стае где мы будем реализованы, где мы будем уважаемы, где мы сможем создать что-то такое, за что нас будут благодарить наши потомки, наше окружение, ну и соответственно давать нам за нашу реализацию, за наши действия деньги. Я не открою для вас секрета, если скажу, что ну, как минимум каждый второй человек из вашей жизни задает себе вопрос, как найти дело в своей жизни, чем мне заниматься, в чем моя реализация, в чем мое предназначение. И самые явные показатели того, что эта тема вас беспокоит, выражается в том, что вы не хотите вставать утром, и вы не хотите идти на работу, у вас не возвращается энергия за выполненную работу, вы начинаете уходить с работы раньше, начинаете делать ее в полсилы, то есть она вас не вдохновляет, говорите себе, что это надо. И один из показателей, что вас жизнь перестает радовать, что вы начинаете чувствовать, что вы ходите по одному и тому же кругу – работа, дом, друзья, семья, и жизнь перестала вас радовать. Если вы встречаете в своей жизни такие явные показатели того, что вы не занимаетесь своим делом, то напишите, как это проявляется в вашей жизни под этим видео и поставьте лайк, чтобы я понимал, что эта тема для вас актуальна и интересна. За последние 7 лет проведения обучающих программ, личного коучинга я осознал, и у меня появилась система, четкая понятная система, как можно эту задачу, эту проблему, этот вопрос в своей жизни решить раз и навсегда. Если вам интересно, досмотрите это видео до конца. Совсем недавно я задавал себе такой же вопрос, как же найти дело своей жизни, как определить то направление, которым я хочу заниматься. Как же выбрать его из многочисленного количества и огромного многообразия направлений, чтобы быть точно уверенным, что это мое дело? И я вам сразу дам ответ. Это сделать невозможно. Никак вы не сможете понять на данный момент, какую тему, какое направление вам выбрать. Вы сможете понять ваше это дело и ваше направление только в тот момент, когда вы сделаете и получите результат. Но... Перед тем, как выбирать направление, вы можете провести анализ в своем сознании и выбрать примерные направления, в которых вы имеете сильные стороны. Давайте раскроем эту тему чуть побольше. Что такое сильные стороны и что такое слабые стороны? Давайте я приведу примеры из своей жизни. На третьем курсе университета, когда я завалил экзамен по физике, я пригласил, вернее так, я пришел к своему... Руководителю по физике говорю: Александр Евгеньевич, надо решать как-то этот вопрос, что вы мне порекомендуете сделать? Он говорит: ну хорошо, давайте вы же строители покрасьте мою двухэтажную виллу на озере Банном. Собери таких же двоечников, троечников, вот 5-6 человек и дайте мне ваши зачетки и выполните эту работу. Я смог очень быстро организовать этот процесс, нашел двоечников, которые хотят исправить свои оценки, организовал им автобус, организовал покупку краски, организовал строительные леса, приехал чуть пораньше на озеро Банное, нашел этот дом, договорился со всеми. И я осознался в тот момент, когда я сижу и жарю сосиски, а 6 человек стоит на лесах. Я подумал, ух ты, как интересно. Я занимался в этом в радости, да? мне было по фану, мне было прям по кайфу, я был в своей силе. И мне очень нравится то, что я делаю, я организовал процесс, я жарю сосиски, и люди работают, и я решаю свою проблему, решаю свою задачу. В этот момент я понял, что это одна из моих сильных сторон организация бизнес-процессов. Также и в вашей жизни есть сильные стороны и слабые стороны. Часто бытует мнение, что необходимо развивать свои слабые стороны. Я не сторонник этого. Я считаю, что нужно понять, осознать, проанализировать, увидеть те направления, в которых вы являетесь сильными, то есть определить ваши сильные стороны и начать их усиливать. Как это произошло в моей жизни? Когда я начал анализировать и смотреть на свою жизнь, я понял, что мне легко дается организация бизнес-процессов, мне легко дается переговоры, мне легко дается вовлечение людей в свои проекты или в проекты других людей, так я осознал, что я люблю продавать, так я понял свои сильные стороны и я начал их развивать. В вашей жизни есть тоже сильные стороны, которые пока, может быть, вы не осознаете. Часто мы не обращаем внимания на наши сильные стороны, думая, что, скорее всего, у всех людей э, что-то подобное. Так вот, вам нужно в первую очередь, это задание номер один вам, взять и выписать ваши сильные стороны, что у вас легко получается – общаться с людьми совершать продажи, вовлекать, может быть, людей. Возможно, вы мастер или специалист в какой-то конкретной области, делаете мебель, может быть, вы умеете снимать видео. Ваша задача понять те навыки, которые вы делаете легко, оценить их и понять, что где-то около вот этих навыков, около этих направлений лежит ваша реализация. Давайте обратим внимание с вами на природу. И как говорит мой друг Араруш, что в природе все имеет свое место. Слива... Она не думает о том, как ей стать персиком, кошка не думает о том, как ей стать гепардом, и птичка не думает о том, как ей плавать в океане. Все в природе находятся на своих местах, и только человек из-за того, что он обладает свободой выбора может сам создать себе проблемы, так вот, как мы их создаем себе. То есть наша одна из первостепенных задач – обратить внимание на наше окружение. Ни одного человека в нашем окружении нет случайного. Давайте рассмотрим пример. Если вы работаете на комбинате, посмотрите, кто вас окружает. Вас окружают люди, которые, скорее всего, работают на комбинате. Скорее всего, это друзья, с которыми вы уже 10-15 лет вместе. Вас окружают люди, которые едут с вами на работу, там, в троллейбусе или в, в трамвае. И вечером вы проводите время перед телевизором. И вот это ваш круг жизни, ваше окружение, которое помогает вам реализоваться. Если вы осознаете, что вы не хотите жить в этой жизни, вы не хотите, чтобы вас окружало то, что вас окружает, вы хотите какой-то другой реализации, что вы начинаете делать? Первое – вы начинаете знакомиться с новыми людьми, которые развиваются в той теме, которая вам интересна. Ну, ну Например, вы решили э, стать профессионалом, и вы хорошо делаете фото и видео. Что происходит? Вы начинаете читать блоги, вы начинаете подписываться на инстаграм-каналы, вы начинаете проходить обучающие тренинги в интернете, вы начинаете вступать в клуб, любителей фото и видео, и тем самым у вас начинается меняться ваше окружение. Поэтому, если вы сейчас осознали свои сильные стороны, и вы понимаете, что вы хотите двигаться в каком-то конкретном определенном направлении, начинайте потихонечку окружать себя теми людьми, которые думают так же, как думаете вы, у которых такие же интересы, именно эти люди помогут вам реализоваться и найти дело в вашей жизни. Ранее я вам сказал, что вы можете проанализировать свою жизнь, посмотреть последние 3-5-10 лет, то, как вы двигались и какие у вас сильные стороны. Одно из упражнений, которое вам также поможет познать себя – это вопросы к вашему ближнему кругу. Подойдите к своим близким, подойдите к жене, подойдите к своим детям, если они возрослые, подойдите к друзьям, подойдите к своему начальнику и задайте один вопрос. Как вы думаете, какие мои сильные стороны? Вы видите меня со стороны, расскажите мне как я могу максимально раскрыться, как я могу максимально проявиться. И в 99% люди захотят вам рассказать о ваших сильных сторонах. Если вы хотите усилить это упражнение, то спросите еще у них о том, что какие в вашей жизни есть косяки, то есть, ну, условно, что вы делаете, по их мнению, неправильно и в чем вам стоит улучшится и в чем вам стоит развиваться в ближайшее время. Они вам также составят списочек тех направлений, которые, на их взгляд, усилят вас и выведут вас на новый уровень. Поэтому с этой секунды, друзья, возьмите ручку листочек, пересмотрите это видео еще раз сначала, если вы не выписали, и выпишите, и сделайте эти 3-4 пункта из этого видео, и у вас уже появится более понятная картинка. После этого Необходимо сделать идею, необходимо сделать предположение о том, какое направление вы считаете своей сильной стороной и начать его копать. Просто сделайте выбор и начните в нем развиваться. И не переживайте, если это не ваше направление, если это не ваш бизнес и не ваша реализация, вы не будете этим заниматься, поэтому просто начинайте действовать. Ну а сейчас вы видите в левом нижнем углу стрелочку, проходите по этой стрелочке, скачайте мой Платный курс стоимостью 5000 рублей «Как настроить свое сознание на успех в подарок». В этом курсе мы подробно разберем ваши цели, ваше видение, ваше будущее, ну а также мы проработаем ваши программы, ваши установки убеждения, которые находятся в вашей голове, мешающие вашей реализации. Этот курс на самом деле очень мощный тренинг, который я дарю бесплатно тем людям, которые хотят развиваться, потому что мое предназначение, моя основная задача – делать так, чтобы мое окружение постоянно росло, реализовывалось и приносило в эту жизнь что-то благостное, что-то хорошее. Давайте еще разберем пример моего друга Ара Аруша. Почему-то он сегодня в моем сознании, и это человек, которым я искренне восхищаюсь, потому что в нем очень много граней. Но однажды мы сидели с ним, и он поделился мне, что он осознал себя целителем. Я говорю, ну а как ты это осознал? Ну, например, он говорит, если я работаю один на один с человеком, то я помогаю ему исцеляться, то есть я помогаю ему быть здоровым. Или, если я снимаю фильм, то этот фильм, который меняет сознание людей и тоже выздоравливает, то есть люди выздоравливают ментально. Если он создает какой-то бизнес или какую-то систему в интернете, эта система будет о здоровье, то есть все, что бы он вокруг себя не создавал, все это будет для того, чтобы исцелять, да, целить людей. Вот так Араруш осознал себя целителем, он понял, что это его предназначение, это дело его жизни. Неважно, как он будет проявляться. Самый главный результат – это оздоровление, выздоровление людей. И в вашей жизни есть что-то подобное, ищите это. А сейчас я приглашаю вас подписаться на мой канал. Обязательно нажмите колокольчик, чтобы первым видеть новые видео, которые выходят на моем канале, которые помогут вам изменить свое сознание на успех, пробить стеклянный потолок, создать, например, свою онлайн-школу или стать мастером, учителем, тренером, коучем. Ну и просто, возможно, трансформировать свое сознание для того, чтобы выйти на новые уровни, на новые грани. Ну и самое главное, быть счастливым человеком. В описании под этим видео вы сможете скачать мои обучающие программы совершенно бесплатно, а также обязательно прочитайте мою книгу «Внимание управление реальностью 2.0», которая поможет вам по пути, по шагам составить видение своей жизни, ну а также поможет создать ценности, цели, и вы пропишите по шагам, куда вы хотите прийти, например, там, где вы хотите оказаться через 30 лет. Если вам понравилось это видео, обязательно поделитесь им в социальных сетях или отправьте своему другу, который решает, возможно, сейчас эту проблему. А также продолжайте смотреть видео по саморазвитию и созданию бизнеса в интернете на моем канале. Вы сейчас видите здесь видео. Переходите, развивайтесь и будьте счастливы. С вами был Александр Андреянов. С верой ваш успех. Встретимся в следующем видео. Пока-пока.